Ну не воровала я Вы не имеете права задержать мою книжку Меня без моего согласия И мою трудовую книжку А что, возвращать не буду, я уже сказала, да? Да И все деньги пропадали, между прочим А мы же знаем, кто это делает Я принесу на протискать Так они ж бичи Иди. Я пошла. Я вот так стояла. Подожди. Алло, Маша. Алло. Да, что? Тут мне позвонили, правда. Я, оказывается, взяла и слышу. Я уже сижу. Аня, ты тут? Головани нет? Да, Да хозяйка из квартиры выгонит. Что-то случилось. Вас кто-то обидел. Что такое? Я не могу... Что-то случилось. У тебя кто-то обидел, Анечка? Что такое? Да хозяйка из квартиры выгоняет. Ох. Как же так? Что же делать? Yeah, yeah, вот yeah, у меня, yeah. меня почему-то не хлеится вот это. У нас тут две картошки? Нет, ты говоришь что-то. Я уже им повесли. Отсюда идет. Да. Так ты еще нет. Ну что, мы не люди что ли? И что-то я там говорю, да? что ты там про бабушки? Ты меня перебиваешь? Нужно в гост идти до двух слов. Извини, внучка, прости меня. Прости, прости, прости, прощай. Где мои очки или рупа хотя бы? Вот я помню, в наши времена Сидели мы у костра. И пели Под гитарку Под звонкую Под гитарку Мелодичную Танцевали Девки красные Ох Какие времена Да я поплачу Я нельзя плачу Я знаю, еще Аркадий. Есть у меня любимое блюдо, называется Ромовая Баба, которое от Рома-баба. берешь так и обжарив. А да, она такая еще мягкая, схватиться если что, а потом липкая, масляная. Ох, ну знаешь, лучше бы я этого не знал. Да ну там шур. Так, что там ну, надо в руки, да? Давайте можно идти? историю болезни там, я не знаю ну, Ещё чем такое обладёмся Да, история болезни да. Чё там, инураз? Кстати, кстати если, если я бабушка, где мы Раскольников? Я Раскольников сегодня Для того дедушки Ух! Да. Я нормально сижу? Да. Я еще Ух! Нормально. Не, не, ну понятно, что это Прикол. Так, я просто проверяю. Текст спрячь. Вот, садись. Надо поторопились. А вот ты знаешь, Анечка, советовал бы я тебе поменять машину. Почему? Почему? Почему? Знаешь, почему? Твоя малая конечно, хорошо. Мало кушает бензин. Но у нее высокая опасность при возникновении возможного... Почему ты сказать, она... Она... она О, ты мне не бьешься. Правда, отвечаю, ты не раз бьешься. Очень, очень, очень сильный, это очень сильный шанс попасть по аварию, просто нельзя так сказать. Ладно, давай попробуем. Давай. А вот ты знаешь что, Анечка, советовал бы я тебе поменять машину. <связать> <связать> почему? <связать> <связать> а да, я же сначала начал. А вот ты знаешь, Анечка, Советовал бы я тебе поменять машину. А почему? Ну вот твоя малолитражка, конечно, хорошо. Почему? Мало бензина кушает. Но у нее высокий шанс... Попасть в аварию. Нет, попасть в аварию у всех одинаково. Но в ней опаснее всего... В, Ехать. в аварию попадать. Во, кстати, это будет правдивее. Потому что машинка да. маленькая. Mm. Раньше-то что? Марк-то был всего дверь, москвич до Волга. Это же все кто вас. Цитсона. бабушку. Оу, ля ля Ну, даже можно с снимать. Нет, да. как бы и по лица не надо тут полностью крупный план делать. Как бы понимаете, что мне нужно руки не снимать, потому что у меня вот как бы волосатые мужские руки. Что она делает? Ну, я не знаю, чем я делаю. Пока она поскокала. Ой, блин, белка прямо по земле бежит. Кто? Белка? Она не к нам бежит. Да, к вам понял. Успел. Ты боишься? Я ее кормила с руки. Не кормите, руки, это хищник, и они заразу. А я беременная была, прикинь? Я вообще, я так рисковала, Когда Она была беременная, такая дура Ой, была. Смотри, сзади тебя. Сейчас на голову дает, она подумала, что. -то. Ой, а там, между прочим, хлеб, который пирожки был, надо им скормить. Она на нашей качает. Воздают, ну, серьезно, она, нет, она, нет, она нет, зависла. <смех> Вы угощение да, не взяли, к сожалению. то Она зависла. там, не взяли, к сожалению. Она а, а, а, а, а, снова туда забрала? Она на меня ветку скинула. Опа-опа. Ого! Да не, вот сейчас фото. Мне кажется, мы не доснимем. Снимаешь? Иди кушай, кушай, чем мелко дня, дня. Уже это будет тоже печь, тоже печь, не От пути, нет, от пути. Надо подсматривать за мусор. Сейчас флешку забьем. А что, они дерутся? Они дерутся или что? Да, весятся. Шикарно выпал. Да, только я не заснял, потому что я не... ...определенно это... Ну, ладно, <свист> да, <свист> не, это уже его как-то пугает, прям. А уйдя ко мне, да? Зайтик. Ну как? Сколько ему? 7 мая родился, это получается где-то 15 дней. Тюпоче. Хвостиком веряю. Даже молоко, да, приготовилось. Крыгова нет, меня И Питак, питак дай, питак. Вот, <сас> почти давай еще раз. Вот. <сас> ну, почти. Вот, давай. Вот, молодец. <сас> Я тебе <здесь> сейчас кусать буду. <сас> Ой, блин, больно кусается. Mm -hmm, Зубки уже есть. Хотя мне еще мало лет, но уже зубки выросли. Мя. Вот ему не, не нравится. Роль, тыс. давай, повторяю. Алло, тебя ждем. Меня? Да. Я полю. Первая сцена. Лиза не готова, она еще у меня. Я готова. Кира, иди за камеру. Я, я тоже буду третьей актрисой, да? С котиком. Ну, Тимолись. Тимолиська. Че, уже блоки кусаешься ли? Да нет, просто. Я шучу. Вот любит. Моя вкусная а рубашка. Не, <соспорядочек> не трогайте ее, не. пожалуйста. Просто пробуйте, ну, всё у нас вкусно. рубашку рубашка я заброй. есть. Я Покажу, как пользоваться. Встаете? вес наш вывершил. Вот так вот шагают они. <Слышен> <у меня> <связанный> они выдерживают любой весь Мне не нравится это, да? О, блин, <лапки! связанный> молодцы! Здесь, смотрите, здесь насадки резиновые Здесь насадки не зря, не будут плавать, не хотят. Ну, если что, вам кто-то поможет, поможет, вам, Татьяна Александровна поможет, покажет. Но это лучше, чем на костылях. Они, наоборот, все-таки... Попробуйте. Потренируйтесь, попробуйте. У меня одна микроговорчика. А это как раз предназначено для вас. попробуйте, попробуйте. Если я, я, я, я, я. А, а, бы аккуратно Майк. вы сможете... Вы, вы, вы, вы лежите в да, постоянно. Другую, не На здоровую ногу а, да. На здоровую ногу вызов. На сам, венец венец а, да. Идите сюда. Я просто боюсь. Давай, Аля, а, надо на здоровую ногу опирайтесь. На здоровую ногу становитесь. На здоровую ногу. Вот так. Вот так. А, а, так. Она боится, что они могут не упасть. А, нет, они не упадут. И они ходячие. То есть вы их не просто тащите, ну, а на они ринген. вот так. Ну, на, на, на Вы опять упали у нас? Два раза. Опять два раза упали. Ну надо вести вас, что отекшая нога. Не а да. вообще они, это, подождите, они это ходящие, то есть вы вот идете, и они вот за вами передвигаются. Их вот так вот переставлять не Немножко, надо. Да, это удобные. Вот это они, видите, удобнее. вот можно как ходить. Но это уже когда нога сжимает да, да, да. немножечко. Потому что ну вот вам подарили движение. их, так что пользоваться надо. Будем тренироваться, да. будем учиться ходить. Ну, вот все. ну все, оставляем пусть стоят, <къем> они сам. складываются, да, хорошо, пурать мощные, да, они выдержат до 150 килограммов. Можете ножичек. ложиться отдыхать. Я кстати 10. это по длине, если будут короткие, здесь вот есть регулировка высоты, <къем> вот. угу. на четырех ножках вот здесь вот нажали кнопочку, повернули а маленько и вот. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, на любую лежа. высоту можно. Mm -hmm. Сейчас самое, это вот самое низкое, то есть можно леветь здесь. Хорошо. Нет, не да, самое да. главное, что они легкие, не yeah. так как те, и шагающие. Ну, это надо, чтобы она сошла mm -hmm. сейчас. Если надо, лучше не надо. Mm -hmm. А там потом натренируйся бегать будем. Mm -hmm. Пойдемте. Пойдем, да, надо с кем-то тренироваться сначала. Туда. Туда.